Так, ну, наверное, вот так. Так, сейчас давайте посмотрим по времени. Ну, давайте, наверное, перейдем к применениям. Значит, теперь смотрите. Да, вопросы до сюда, есть какие-то? Значит, теперь говорим про применение. Когда вы, кто-то из вас, придет на выставку робототехники или пойдете на сайт производители роботов. Значит, как правило, вот в этой рекламе никогда не будет фигурировать, или будете общаться с производителем роботов. Да? Вот, например, вы придете, вот я понял, в Казани есть представитель, там фирма Кука, например, да? германо, ну теперь германо-китайский производитель роботов. Значит, вы приходите и говорите, продайте мне робот. Значит, квалифицированный специалист вам сразу говорит, какая область применения. Потому что область применения она оказывает важное влияние на тип робота. Да? То есть, например, ну, пример увидим. Вот. Поэтому основная конкуренция сейчас между производителями роботов заключается не в том, вот в 70-е это было, наш робот более грузоподъемный, наш робот более быстрый, да? а, там еще что-то. Сегодня все-таки основная конкуренция идет за применение, потому что конечный пользователь, ему, в общем-то, не так важно, ну какая грузоподъемность вот, ну, принципиально, да, 1700 или 1600. Ему важно, вот эту операцию он может роботизировать или не может роботизировать. Значит, поэтому а, отмечаем себе, что а, основная конкурентная борьба сейчас идет за области применения. И дальше мы сейчас будем с вами обсуждать, а как это отразится на самом роботе. Сейчас устали, Ну, как раз тут видео какие-то будут, так что повесели немножко будет. Не борьба, да? Да, да, да, да, да, не борьба. Да, да, да, спасибо. Значит, и помечаем, что а специфика применения, где будет а, применяться а, робот, отразится на его и системе управления, и на манипуляторе, на них обоих. Ну вот здесь, на данном слайде, вот, Какая-то выборка представлена. Да, вот основные области премьи, но Мы сейчас более подробно будем о них говорить. Но ну, вы видите, что их много. Да, там, точная сварка, сборка, укладка, обслуживание пресса, дуговая сварка, перенос компонентов, там, палитирование, механообработка. Каждая из них обычно накладывает, ну, вот говорит, ах, это механообработка, значит, это то-то, то-то и то-то. Ну что мы будем, вот, надеюсь, в режиме диалога с вами... Говорить. Значит, до недавнего времени, вот это я как раз по дороге сегодня вносил исправление, <coughs> до недавнего времени основным потребителем а, промышленных роботов было ма автомобилестроение. И, соответственно, тип роботизируемых операций был прежде всего связан с производством автомобилей. Это прежде всего что? Сварка. Сварка. Совершенно правильно. Вот. Значит, ну и, и начнем, ну как пример, точная сварка. Давайте вот посмотрим обещанные картинки. Значит, это вот вы видите, о чем я говорил, да? То есть смотрите, а, сейчас чуть-чуть заново начну, а, движется конвейер, роботы стоят неподвижно, позиции конвейера остановились, опустились, чтобы жестко забазировать детали, и вот началась сварка, вот те самые 6000 сварных точек, там, ну или сколько, я точно сейчас у меня нет статистики, которые осуществляются. Это, по-моему, зачистка какая-то идет, ну как бы другой, ну чтобы заново не включать, давайте уж досмотрим. Установка капота, двери. Ну это уже сборка как бы, как тип операции. Вклейка стекла. Так, значит, какая специфика точной сварки? Или вы как бы, не знаете это? Просто я не знаю, у вас были технологии? Сварка. Ага. Ну, точная сварка. То есть, чем она отличается? Вы пришли, вы видели на видео, да? Значит, робот подошел, он держит сварочные клещи, которые, правда, довольно-таки тяжелые, вот этот вот у нас отразится. Он поднес сварочные клещи, замкнул их, разомкнул и ушел дальше, да? То есть, в принципе, что мы с вами имеем в виду? Эта операция, она не очень сложная, потому что, в принципе, теоретически, если бы не проблема столкновения с препятствием, мы могли бы применять с вами даже позиционное управление, да, потому что нам надо прийти в точку, остановиться, сомкнуть клещи, разомкнуть и идти дальше. Но, поскольку мы понимаем, что а, там вокруг много чего может быть, вот, а, значит, а, итак, специфика большое количество сварных точек. Ну, в принципе, раньше, когда память была вот, ну, в 70-е годы, там а, измерялась а, в килобайтах оперативная память, ну, поверьте, когда-то было так, вот, то а, это было критично. Вот, но ну, сейчас это перестало быть критичным. Значит, далее. Тяжел, тяжелые сварные клещи, то есть такие а, сварные клещи могут весить 150 килограмм, то есть очень достаточно, ну, сильно. То есть, в принципе, а, вот по статистике а, на сварки в автомобиле автомобилестроении наиболее применим робот от 100 до 150 кг вот, грузоподъемности. Далее. Нужна достаточно высокая точность позиционирования. И э, мы имеем до, достаточно большие э, размеры сваримых деталей. Вот. Как это отразится на роботе? значит В принципе, теоретически, мы можем иметь позиционную систему управления. Но если бы не проблема, что он может по дороге еще столкнуться с кем-то. Да? Вот мы должны иметь высокую грузоподъемность, достаточно большую рабочую зону и иметь хорошую маневренность. Такую маневренность мы, скорее всего, там завтра до этого дойдем. Следующая операция ⁇ это дуговая сварка. Дуговая сварка ⁇ это то, что вам более привычно, что вы много раз там, ну, может быть, кто-то даже в каких-то гаражах видел. Да? Значит, какая там специфика? Надо держать дугу. Да? То есть э, дуговая сварка работает как? Подносит электрод, да, тут возникает электрическая дуга, и дальше свариваемая поверхность, вам надо вести вот этот э, электрод. Да. Причем, если вы его поведете слишком... Во-первых, его надо вести по траектории, где у вас стык деталей. Значит, уже какая у нас возникает система управления? Контурная, да, то есть у нас появилась траектория. Но все еще хуже. Если мы поведем слишком быстро, у нас будет плохо провариваться. Если мы поведем слишком медленно, у нас прогорать будет. Тоже плохо. Да? Значит, поэтому вот электродуговая сварка она гораздо более сложная в роботизации. Вот. И в принципе там вот контроль за дугой — это дополнительные датчики. То есть в принципе обычно ее ну, даже стараются на базе вот адаптивной системы управления. Значит, отметим особенности, это точное исследование траектории, включая, значит, там было конечной точки, да, здесь нам важна и траектория, и скорость движения. Здесь важна точная ориентация сварочной головки, ну и тоже имеем достаточно, в принципе, большие размеры сваримых деталей. Соответственно, у нас появляется как минимум контурная система управления, а может быть и адаптивная. То есть, а, есть, например, такие системы, которые отслеживают с помощью технического зрения вот, какая, вот, вот эту сварочную дугу и регулируют скорость движения в зависимости от а, состояния дуги. А, ну и аналогично значит, большая рабочая зона с а, маневренность и возможность появляется подключения вот этих самых датчиков, которые будут контролировать качество сварки. Сварочного процесса. Не сварки, а сварочный процесс. Дальше. Лазерная резка. Значит, ну лазерная резка, в принципе, аналогично. Вот значит, здесь только что появляется. Значит, там вот сама лазерная установка она достаточно большая. Она большая, тяжелая, и там есть два, значит, помети себе. При лазерной резке есть два подхода. В одном случае лазер ставится на сам робот, но обычно концевой звено его не поставить, потому что она тяжелая, его ставит вот на какие-то промежуточные звенья. Или есть подход, и вот ставят стационарно, и с помощью э, световодов, да, вот этот луч передается э, в точку сварки. Вот, но там тоже нужна вот очень точное позиционирование и ориентация лазерной головки. Вот, в общем, поэтому обычно эти системы тоже адаптивно идут. Далее, следующее заклеивание и герметизация. Заклеивание и герметизация. Ну вот, например, вы видели момент вклейки стекол. Значит, он обычно сейчас делается так. Обычно робот держит стекло. Ну, по крайней мере, то, что я видел. Клеевой пистолет, он неподвижен, и робот проводит стеклом вот так вот относительно неподвижен. Вот так вот наносится клей. Вот как бы, такая технология. Вот, значит, пометьте себе, для нас важна скорость и траектория, и ориентация. Ну, в принципе, тут вот адаптивность системы уже не обязательно. Обычно это можно, ну, на базе контурной системы, в принципе, эту проблему решить можно. Грузоподъемность, опять-таки, ну, сверхвысокая обычно не нужна. Ну, стекла, они, например, ну, не такие тяжелые. Операция сборки. А, какая специфика? Ну, сборка понятно, да, это я думаю. Вы понимаете, о чем речь? Какая с вашей стороны? Какая специфика будет? <coughs> ну, давайте я пока картинки включу. <coughs> Это балансировка колес на заводах BMW. Вот вы видите, робот вот эти грузики устанавливает. Ну и какие-то другие варианты сборки мы увидим. Итак, в чем специфика? Это вот вы видите, там задний мост, наверное, да, переносится. Наверное, может быть, часть света надо будет потом в А хотя основной виде все нет. Значит, следующее. Для нас важно точное позиционирование деталей. <coughs> Сборочные компоненты должны быть достаточно а, могут оказаться достаточно тяжелые. Сборка, особенно вот микроэлектроники, обычно идет на очень высоких скоростях. И вот здесь надо еще дополнить, давайте дополним, что а, при сборке а, целесообразно иметь разную податливость по разным а, координатам. Вот когда вы а, вставляете вал во втулку, да, вот, а, то вам хорошо... И, а, понятно, что мы не всегда точно не попадем, да? Значит, поэтому целесообразно иметь вот такую податливость, что если он пойдет с небольшим перекосом, что он сам себя как бы запозиционировал. Ну, Идея понятна? Вот, поэтому просто мы это увидим потом, что это на типаже манипуляторов, вот конфигурации манипуляторов компоновки отражается. По системе управления, в принципе, простейшая сборка реализуется позиционным путем, но проблема столкновений возникает, и есть особо продвинутые варианты сборки. Вот в свое время мне рассказывали, что было сделано допуск и посадки, вы знаете, да? Значит, и вы знаете, что есть допуск-посадка, когда вот вал-отверстия, они как бы легко вставляются там, ну, даже в старое время был там с зазором, скользящий и так далее. И вот, ну, я сам не видел, но вот мне рассказывали, что была сделана сборочная система. Человек вставить вал во втулку, там были подобраны так допуск-посадки, он не мог. Потому что человек всегда имел какой-то перекос, да? У робота были поставлены дополнительные датчики, которые обеспечивали вот, полное согласование вала относительно втулки. И вот, ну прям вот кто-то приходил, говорит, ну давай собери. Человек мучился, мучился, потом давали роботу, и значит он быстренько это вставлял. Вот. Ну это, конечно, система на самом деле такая, ну достаточно интеллектуальная тогда была. Вот, а, ну, специфик вы увидели, да? И вот здесь, важно для нас, значит, улучшенный скоростный... Показатели и э, отличающаяся податливость. Значит, другой пример: складирование. Значит, что у нас здесь есть? Для складирования позиционирование не важно, да, потому что ну, там плюс-минус миллиметр это не страшно. Да? Вот если для сборки там, это принципиально, вот, то для складирования это не важно. Но зато это большие размеры обслуживаемого пространства и тяжелые переносимые компоненты. Поэтому это сказывается на том, что вот большая рабочая зона и большая повышенная грузоподъемность. И обычно это опять-таки другой тип манипуляторов. Это так называемые портальные роботы. Ну, успеем сегодня, не успеем, не сегодня, но завтра увидим. То есть роботы, они даже по-другому, вот эти звенья друг относительно друга пози... э, скомпонованы, потому что вот эти требования э, другие. Далее, операция палетирования. А, очень распространены а, в пищевой промышленности. Да, вот укладка на палеты и упаковки. Это вот здесь, по-моему, чай какой-то происходит укладка. Значит, соответственно, мы с вами имеем примерно то же самое, что в складской, но появляется требование высокой скорости. Появляется требование высокой скорости, но манипуляторы тут как раз, ну, более такие традиционные используются. А, ну. Я назвал это сортировка деталей на конвейере, Ну, это вообще конфеты укладывает робот. Значит, сортировка. У нас важно точность следующей траектории, так, чтобы эти детали хватать. У нас важно отслеживание скорости движения во время вот этого процесса. У нас имеются требования к высокой скорости, потому что мы привязаны к скорости движения конвейера, и мы должны иметь возможность распознавания типов деталей, которые идут. Соответственно, мы имеем контурную систему управления как минимум, а, скорее всего, адаптивную, раз, разный тип деталей, большая рабочая зона, улучшенная маневренность, и, как правило, распознавание идет сейчас либо техническим зрением систем, ну, зрения его еще называют, либо вот эти вот RFID-метки, да, ну, иногда там с помощью индуктивных датчиков. Так, сейчас, какие у нас видео. Когда говорили о принципах управления, не затронули силомоментная обратная связь, да. а вот смотрю, техническое зрение у вас появилось. А вот Когда я да. беру и предметы, в, в, в сборке, да. Да. Ну, пометьте, вот где сборка, сделайте сноску, пожалуйста, силомоментное управление, совершенно точно, да, силомоментное управление. Мы, когда будем говорить про датчики, применяемые, мы о нем как бы ну, чуть более подробно скажем. Но вот действительно для сборки это вот принципиально. И та система, она как раз была реализована на базе силы момента управления, вот о которой я говорил. Так. Так, упаковка она похожа на полиграфирование. Единственное, я хотел вам показать вот на правой картинке. Вы как раз видите робот. Вот он работает там в каком-то холодильном помещении. Вот он, видите, оснащен специальным термозащитным кожухом для того, чтобы иметь возможность работать в холодильнике. Я сейчас не помню точно, но остальные требования. Значит, далее покраска. Какая специфика будет? Вот видео. Вот это я не подцепил. Mm? Ну кто-то красил забор. Yeah. Ну какая специфика? Подтёк. Правильно, подтеки, еще yeah. не курить yeah. рядом. Да, ну та, там все-таки робот, он обычно бесконтактная покраску делает, а вот момент э, огнеопасности, он достаточно серьезный, да, значит, поэтому особенность применения, ну понятно, значит, вот чтобы не было подтеков, нам важно точное исследование траектории, значит, причем э, вот есть прямо системы специальные программированные роботов для покраски, и вы закладываете там тип покрасочного пистолета, тип краски, тип покрас... покрашиваемые детали. И система програ... показывает вам, вот, как робот, а, его траекторию проложить, с какой скоростью, чтобы наиболее равномерно была покраска. В общем, ну, достаточно совершенная система. Значит, и вот очень важный момент — это взрывоопасная среда. Поэтому а, те... Электрические компоненты, которые у вас применяются для покраски, должны быть во взрывозащищенном исполнении. Поэтому далеко не все а, производители промышленных роботов имеют роботы, например, для покраски. И вообще это выглядит таким образом. Когда вы берете каталог а, производимых роботов, ну практически у любого производителя, значит, они такая вот большая довольно-таки простыня, вот, и по одной оси у вас модели, которые выпускаются данным производителем. По другой оси у вас а, вообще какие применения бывают, а дальше стоят точечки. Точечка, например, черная — это данный робот, можно применять для данной операции. Ну, например, для механообработки. Отсутствие точки — данный робот нельзя для данной операции. Ну, вот, например, один из... ну, я не буду там... ну, да ладно... Uh, у Кука, например, да, у них uh, раньше роботов чисто для покраски uh, не было раньше, ну сейчас не могу сказать, но вот как бы некоторое время назад, потому что нужно взрывозащищенное исполнение. Поэтому у них там стоял полупрозрачный кружочек, который говорил, при условии дополнительной доработки можно, но вот uh, что взял и поставил, такого как бы, ну, раньше не было. Я почему говорю, не в смысле какой-то там реклама-антиреклама, а просто чтобы вот вы понимали вот эту вот взаимосвязь, применение, конструкция. А дальше, механообработка. Ну, тут сейчас такой не очень удачный пример механообработки, то что там, по-моему, по пластику или по дереву, ну что-то. Ну вот, вы видите, идет э, механообработка. Какая специфика будет? <заработка> mm? <заработка> <заработка> Не, ну это в данном случае просто он такой материал. Ну, предположим, мы металл собираемся обрабатывать. Так, хорошо, еще. Ну, чтобы не было перегрева, э, ну, просто надо скорость резания э, разумно подавать, да? Согласны? Да, да, так. Значит, мы должны контролировать э, параметры резания, да? Еще какая специфика? Вот кто-нибудь в бетонных стенах э, долбил, э, ну, сверлил отверстие? Ну, представляете, что это такое, да? То есть это так называемая контактная силовая операция. Поэтому, в принципе, для выполнения этой операции ну в идеале, ну, можно обычный манипулятор, но иногда манипуляторы вот с замкнутой цепи применяют, поскольку они а, обладают такой повышенной жесткостью. Ну, как, скажем, а, такой апофеоз, такой манипулятор, вот он приведен вот здесь, вот вы видите, вот такой необычный справа, да, а, он имеет ну совершенно такую жесткость сумасшедшую вот в принципе вот тут вот начинается для мех механообработки вот как бы борьба со станком что лучше да робот вроде а, как бы в применении подешевле но конечно он такой жесткости не имеет да а вот станок он вроде точно скажешь дает гораздо более а, хороший уже, поскольку это более жесткая система но у него вот свои какие-то минусы вот поэтому вот здесь у нас представлено. Значит, итак, для механообработки это повышенные требования к точности, скорости и ориентации инструмента. Это действие реактивных сил трения. Ой, сил резания. <coughs> Соответственно, это будет обычно конт контурно, скорее всего, по-настоящему адаптивная система управления. Это будет манипулятор с повышенной жесткости. Ну и возможность подключения, опять-таки, дополнительных датчиков, ну, прежде всего, моментных. Далее. Осуществление измерений. А, значит, если вы когда-то видели, вот как раньше а, в аэродинамической трубе продували модели, ну, например, автомобили или самолеты, то есть как это было? Ну, изготавливали модель, ну что будем продувать? Машину, ну я плохо рисую, как бы, ну вот, предположим, это машина, да? вот. вот, что делали дальше? А, раньше на эту машину наклеивали, а, ну вот ваши, а, уважаемые, мои коллеги, ваши преподаватели это видели. Значит, туда наклеивали много маленьких таких, ну, полосочек бумаги или ниточек. Вот, вот эта машина, она вся была вот в таких полосочках, да? И дальше а, запускали, а, начинали продувать эту модель. И в зависимости от потоков воздуха, вот эти полосочки, они начинали вот как-то а, извиваться. И, э, соответственно, исследователь понимал, куда, идет, а, куда идут какие потоки воздуха, да, с какой скоростью. Согласны? Но мы понимаем, что мы не можем всю машину ими обклеить, да, потому что это уже будет ну, какой-то вот как бы лохматый чудовище. Да? значит это, А, соответственно, мы можем обклить только с какой-то дискретностью. Вот а, пример такого решения. Да, но ну и не говоря о том, что на каких-то скоростях, я допускаю, ветра а, эти будут отлетать уже, наверное, да, ленточки. Вот, а, а вот здесь, смотрите, значит, это а, на заводах Airbus а, а, модель, Робот подносит щуп, сейчас будет подача воздуха, и дальше он фактически вот с точностью, вот какая у него есть дискрета, ну, например, одна десятая миллиметра, он будет подносить щуп и проводить измерения. То есть понятно, что с дискретой в одну десятую миллиметра мы никакие ниточки с вами не наклеили бы, да? а вот, как бы, вот здесь вот такое решение. И мы понимаем, что опять-таки его такой понятно, что он в чем-то потоки нарушает, да аэродинамически, но все-таки они может быть даже и меньше, чем вот когда этих ленточек много, и они там все трепещет по модели. А вот на этой картинке приведен пример. Производитель сидений автомобильных озадачился, как мне испытать сиденье, Ну как традиционно? Ну брали кого-то, говорят, ну давай садись, как тебе? Ну хорошо. Не, ну давай вот еще раз садись. А дальше мы с вами понимаем, что жизненный цикл автомобиля, на котором ездит каждый день, это ну минимум два раза в него в день садятся, да, а может быть кто-то и не два там, а и восемь. Это первый аспект. Второй аспект — люди могут садиться разной массы. Третий аспект — в разной динамике. Да? Там дама аккуратно сядет, а кто-то, наоборот, там плюхнется. Вот. И что делать? Вот сказать испытующему, давай, плюхайся. Да, плюс плюхайся, значит, ну автомобиль, сколько там срок службы, будем считать, 7 лет, умножить на 365, умножить на 2, посчитали, да? Значит, ну там, предположим, 10 тысяч раз. Плюхнись, да, и еще расскажи свои ощущения. Я думаю, что этот человек после 50-го плюхания уже никакие ощущения рассказать не сможет. Вот. Поэтому. И вот смотрите, какое оригинальное решение было найдено. А, сымитировали корпус человека. На нем стоят, опять-таки, датчики силомоментные. А дальше, как вы понимаете, вы робот программируете. Сколько раз надо, столько он плюхнется. Датчики скажут, какие ощущения. Манеру плюхани вы можете запрограммировать, регулируя а, ускорение. Да? И вот такой, ну, на мой взгляд, вот как бы такая иллюстрация, что действительно вот то, что человек уже сделать не может. Какие у нас, а, Как это влияет на робот? Значит, у нас, понятно, обычно будут повышенные требования к точности таких систем. Вот, а, требования обычно к возможности передачи данных в измерительную систему. Вот. Ну и, соответственно, ну, я написал позиционную систему управления. В принципе, да, но, конечно, сейчас они все уже идут контурные. Вот. Повышенная жесткость, да, чтобы момент деформации приводов, звеньев, чтобы он как бы не влиял на точность измерения. Улучшенная маневренность. Возможность подключения дополнительных датчиков. Вот а, в этом году как раз, ну я сейчас точно вот фирму вам не назову, они шли под лонзингом, вот как мы говорили, не а, реклама робота как такового, а реклама применения. Они говорили, что с помощью нашей измерительной системы, установленной на роботе, вы измерите объект в 6 раз быстрее, чем контрольной измерительной машины. Вот как бы вот пример. Итак, мы вчера с вами завершили на, применении, на особенностях применения роботов для измерений. Да, помните, который сиденье автомобильное тестировал? Вот на этом мы завершили и смотрели видео про, а, про аэродинамическую трубу. Да, значит, следующее — это обслуживание станков. Итак, какая будет специфика? У нас есть станок, да, робот его должен обслуживать, ну, там, загружать, вынимать что-то. Mm? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну Теоретически, да, то есть, в принципе, можно было бы выйти на позиционное, но, ä, понимаете, там стесненные очень условия, потому что, ну, вы представляете себе токарный станок, да, ну, вот даже если вот здесь какую-то фотографию взять, то есть, ä, вот что еще важно? Да, совершенно правильно. Вот, а, компактность. И раньше, ну, вот ваши преподаватели помнят, в советское время, помните, серии электроники, значит, например, была специальная модель роботов, которые а, фактически, ну вот если вот этот станок, он крепился сверху станка, для того, чтобы не занимать места и подходы к станку. Он крепился у него сверху, да, и он мог, тем не менее, дотянуться до палеты с заготовками и дотя дотянуться, загрузить а, детали в патрон и а, выгрузить, положить, куда, ну, готовые детали уже а, сложить. Вот. А, ну, давайте посмотрим, что было. Сейчас. Итак. Значит, в станках. Все-таки траектории мы должны следовать достаточно точно, поскольку это, вот я говорю, стесненная обстановка, да, и поскольку, например, деталь вы вставляете в патрон, уже это надо движение точно отслеживать. Вот, размеры обслуживаемого пространства дальше, достаточно большие. Вот появляются здесь малые установочные размеры. Да? И опять-таки согласование работы с станком. То есть у вас протоколы должны быть совместимыми, и мы об этом немножко поговорим, когда про производителей роботов будем говорить дальше. Значит, соответственно, по структуре это специфическая рабочая зона, и в принципе, вот как бы раньше там применяли роботы зачастую в такой специфической системе координат, вот. и возможность подключения периферийного оборудования. Теперь прессы. Что прессы? Какой наложит отпечаток? Ну, кто-то видел вообще вживую, как пресс работает? Вот рядом находился? Вот что там? Большие нагрузки, давление, шум. Ну, почти как это, тепло, да? Ну, роботу шум, шум как шум, мы не важно. А вот что, что вот почти шум? Вибрация, ребят. Основная проблема вибрации, потому что вот почему я говорю, находились ли вы рядом с ним? Потому что вы помните, когда вот кузнечно-прессовое оборудование работает, то все вокруг ходуном нам ходит. И а, у нас что возникает? У нас возникает проблема а, а, проблемы колебаний а в манипуляторе, да? потому что может произойти, он может войти в резонанс вот с теми колебаниями и ну, выйти из строя. Высокие температуры, да, тоже могут, в принципе, да, тоже могут быть. Значит, итак, отметим, это прежде всего особенность, это вибрации среды. И зачастую это достаточно тяжелые переносимые детали. Ну и давайте, раз вот вы сказали, да, в некоторых случаях это высокие температуры переносимых деталей, да, потому что если идет штамповка горячая, то... Соответственно, обычно это контурная система управления, повышенная грузоподъемность. И а, целое направление такое есть, это вот, а, защита а, роботов от колебаний. Там, либо вот путем применения специальных конфигураций, либо а, ну, защита там, с помощью специальных а, материалов а, изолирующих. Ну транспортировка а, более такая простая операция, это по-моему перекладка черепицы здесь а, изображена, вот. а, Ну там проще, да, то есть мы от транспортировки с вами как правило хотим получить высокие скорости движения, да. Точность здесь как правило она не так важна, да, включая динамическую, вот. Ну зато могут быть достаточно тяжело переносимые компоненты, тем более вы понимаете, что если он осуществляет это на высоких скоростях, то там уже ну, начинают оказывать действия всякие, там, креолисовые и, и, и, и так далее. Далее. Операция литья. Что здесь будет? Какие проблемы литье создает? Совершенно верно. Высокие температуры и... значит пропливать правильно да и что при этом будет вот смотрите мы сейчас ну давайте мы видео посмотрим с вами вот вы видите вот это по моему бампер автомобиля отливается вот он его вынимает Вот то, что мы говорили про высокие температуры, помните, мы вчера обсуждали, что вот вы видите, специальный чехол надет. Только там мы в холодном помещении он работал, здесь наоборот в горячем да, помещении он работает, поэтому специальный термоизолирующий чехол. Вот, и это как раз вот на первом ряду говорили, да, это нанесение ну, специальных составов, чтобы операция литья лучше на форму проходила. кхе <coughs> Вот, вот э, здесь хотел обратить внимание, значит, зачастую, ну не всегда, но зачастую операция литья сопровождается выделением э, паров, которые могут быть вредны для механики робота, да, потому что они могут, ну агрессивные какие-то э, компоненты выделяться, вот, по этой причине, ну вот мы сегодня поговорим вот о современных тенденциях, вот один из примеров будет, э, там фирма АББ, она выпустила робот специально для э, обслуживания операции литья, и вот там фигурирует и термозащита, и там фигурирует защита вот от воздействия вот этих агрессивных внешних средств. Ну, кстати, вот в моей биографии, я помню, как раз, ну, там было это не совсем литье, это была операция гальванообработки. Вот я ну, в какой-то год водил студентов на экскурсию на завод, где операция «Гальвани...» гальванический цех был, и вот когда мы оттуда вышли, то ребята сказали, вот знаете, мы теперь поняли, зачем нужны роботы, потому что они видели людей, кто работает в этих очень тяжелых условиях, они говорят, вот, мы хотим доучиться и вот этих людей от этой тяжелой работы освободить. Значит, отметим себе тогда а, операция литья. Особенность — это агрессивные среды, а, высокие температуры. И, соответственно, это сказывается вот на роботе, это защита от этих агрессивных сред и от а, высоких температур. Пищевая промышленность. Такое направление, которое в вот последние годы тоже активно стало развиваться. Что будет здесь? Да, совершенно правильно. Основная проблема а, роботов, вот, применяемых в пищевой промышленности, это обеспечение стерильности, да, потому что требования, ну вот если опять-таки кто-то из вас в пищевом производстве был, вы знаете, что это там халаты, бахилы, да, ну, шапочка и так далее. Вот. А, ну сейчас тоже вам а, покажу пример. С помощью робота, вот вы видите, туша по подвешивается. Далее она захватывается. <смех> вот вы видите, робот одет специальную как бы, одежду, которая, потому что там э, летят э, ну, вот ошметки мяса. Да? <смех> <смех> Причем вот э, тут достаточно такая система у них, а, По-моему, сейчас посмотрим. Вот видите, идет сканирование, и тут же определяется, потому что там надо по определенным позвонкам эти разрезы делать, да, чтобы ну, раздел там, где шейный отдел, где брюшной отдел. А, соответственно, вот это была одна из причин, почему такую систему, а, ну вот я не знаю, чем закончилась, ее хотели ставить а, в нашу, а, в нашей стране ну, примерно в 2006 году, и столкнулись с тем, что она была разработана ну, под западных животных, которые, ну, вы знаете, как вот, помидоры голландские, они все одинаковые, ну, правда, и невкусные зачастую. Вот. А у нас животные обычно разного размера, ну, потому что они более натуральные, вот. и вот система идентификации, она не, не справлялась с этой задачей. Значит, пометим, в пищевой промышленности это высокие скорости движения, потому что там обычно очень большой объем выпускаемой продукции. Ну, в качестве примера, вот нового качества, то, что мы говорили при роботизации, вот мы были на одном из мясокомбинатов, и вот знаете, сосиски, вот когда в, в таких подложках, ну, по 10 там или по 15 штук вот продаются, и вот у них стояла машина, которая вот эти упаковки делала, и а, у них стояли люди, которые укладывали эти сосиски. И машина теоретически, но ну, я могу в цифрах чуть-чуть ошибаться, машина могла, по-моему, в минуту 15 или там 12 упаковок выдать, но ее включали на замедленной скорости, потому что люди просто не успевали вот это количество сосисок загружать, да? и вот как бы стояла задача роботизировать, чтобы совпало, совпали скорости. Значит, это повышенные требования по гигиене. Это низкие температуры, зачастую, да, если это работа с такими свежими продуктами. Ну и требования к точности, на самом деле, как правило, достаточно низкие. Тут нет каких-то жестких требований. Значит, обычно это защита робота от грязи, от низких температур. И, в принципе, вот для ряда производств это требование, что робот каждый день вы должны иметь возможность мыть. Вот, поэтому, например, вот у Коки у специальная модель была разработана из нержавейки, ну, внешне, по крайней мере, там была нержавеющий кожух, и специальной формы, чтобы можно было струей воды под напором помыть, и все это спокойно стекло, потому что это требование санитарно-эпидемиологических органов, что каждый день такой робот должен мыться. А, роботы для развлечений. Как ни странно, тоже получило достаточно такое большое распространение. Это а, роботы, имитирующие ну, то, что называется в Америке русские горки, а в России называются американские горки. Да? То есть а, робот, у него на фланце закреплено двойное кресло, вы подходите, вы выбираете режим, в котором вы хотите покататься, ну такой мягкий режим или до, до жесткого режима. Вот. Ну и вот вы видите, значит, соответственно, люди садятся, там эти, все это пристегивается, и дальше начинают кататься. Какая будет специфика здесь? Да, совершенно правильно. Основное требование будет это а, особо а, жесткие требования к, а, к безопасности. Потому что, как правило, если на производстве сейчас как бы новые тенденции появились, но тем не менее, вот традиционно на производстве робот работал на то, что называется, в огороженном пространстве. Да, оно было физически огорожено как бы такой, ну, типа клеткой. Ну, вы в каком-то из видеофрагментов могли это видеть, да, чтобы человек не мог подойти и робот его не мог стукнуть. Вот здесь у нас этого нет, поэтому здесь вопросы безопасности, они э, приобретают особый такой ну, яркий окрас. Значит, пометьте высокие требования безопасности, э, ну, как правило, все-таки тоже большая рабочая зона должна быть, и вот защищенность от сбоев. Ну и мобильные роботы в промышленности. Вот у вас лаборатории в университете есть. А, вот, то есть там что у нас обычно мы получаем? Этот робот должен перемещаться на до, достаточно большие дистанции. Вот, а робот этот должен а, иметь достаточный запас по энергетике, чтобы вот свою смену отработать, да, чтобы он там через 15 минут не сказал, что батарейки а, кончились. Вот, а, перемещать достаточно обычно <coughs> большие массы. Вот, ну и сказывается это то, что а, все равно у него значительное количество датчиков, ну и такой, ну, средняя, скажем, степень автономности. Значит, теперь я хотел остановиться, а, ну, как бы на неких рассуждениях об основных роботах, а, об основных производителях а, промышленных роботов. Значит, тут, пожалуйста, не воспринимайте это как чью-то рекламу, антирекламу, ну, может быть, даже я прошу этот кусок там в открытом доступе не выкладывать. Вот. Ну, просто вот мое мнение, скажем, да, вот по общению с теми, кто эти роботы работал, вот у кого какие плюсы-минусы. Значит, крупнейшим на данный момент является производителем роботов эта фирма «Фанук» японская. Uh, она работала и в нашей стране вот, uh, достаточно активно в 80-е годы, но потом, вот, когда все обвалилось, она ушла uh, с российского рынка, закрыла представительство, и это, в общем, очень сильно тогда вот подорвало ее позиции в области роботизации ну, нашей промышленности. Но сейчас она вернулась и ведет себя достаточно активно. Значит, какой, uh, какой у них, вот как бы, ну, в моем понимании, сильная сторона? Uh, Сравнительно, сравнительно, да, вот из большой тройки, то есть Фанук, АББ, Кук, у них сравнительно они могут дать невысокую э, стоимость вот, э, при продажах. Фанук выпускает числовые системы управления, которые ставятся на станки с числовым программным управлением. И вот по этой причине многие идут на покупку робота Фанук. Вот помните, мы говорили, совместимость, да, робот, например, обслуживающий станок. И, конечно, есть человек, знаком с ЧПУ Фанук, то зачастую он делает выбор в пользу фанука именно вот прежде всего по этой причине, что он знает эту систему управления, он, например, уже работал с их сервисом. Вот, а, то есть это вот у них такое ну, важное преимущество. А, а, ну и, конечно, у них до, достаточно широкий спектр выпускаемых моделей. Ну, сегодня там какие-то посмотрим вот из современных моделей. Значит, а, ну следующим а, по... Размеру продаж является фирма АББ, да, то есть она об образовалась слиянием там Швеции и Швейцарии две фирмы, я сейчас наизусть название не помню. Значит, она тоже достаточно широкий спектр роботов выпускает, и а у нее преимущество АББ выпускает много устройств промышленной автоматики. Вот, и которые используются в автоматизации при там, создании гибких производственных систем. Вот, поэтому, опять-таки, вот имея это преимущество, они ну, достаточно популярны. А, значит, Третья а, компания — это компания Кука. Ну, раньше она была германская, но теперь она наполовину германо-китайская. Вот. Значит, вот они как раз на российском рынке всегда практически присутствовали в 90-е годы, и вот на АвтоВАЗе, до того, как АвтоВАЗ начал свои робота производить, они по лицензии КУК робота производили. Вот в моем опыте их очень таким преимуществом, важным является у них очень развита система взаимодействия оператора и робота. То есть вот вопрос пульт, способ программи пути программирования робота, язык программирования. Ну, я думаю, в какой-то там из таких перспективных наших встреч будем рассматривать, это, как этот робот программируется. Вот в, в моем опыте я держался в руках вот пульты разных производителей. Ну, на мой взгляд, эта система наиболее... Они уделяют много внимания этому вопросу. Вот. Но вот вплоть до того, что вот один из новых пультов, они сейчас начинают как бы ставит перспективно а, производство, это пульт, чтобы он был, подходил и людям правшам, и людям левшам. То есть вот, вот вы видите, как бы уровень проработки, вот это взаимодействие с человеком и оператором. Ну, наверное, это вот такой, ну, типично вот европейский, да, вот, ну, я не говорю, что это всегда хорошо, но вот как бы а, специфика такая. Но тоже, в общем, достаточно широкую гамму роботов они выпускают, по-моему, там от двух до 1000 килограмм. А дальше а, фирма Motoman. А, это, в принципе, есть крупная компания Ескава, вот, которая термин мехатроника впервые, ну, вам, наверное, на лекциях рассказывали, применила. Вот. и а, она вот роботы серии Матаман выпускает. Может быть, даже вот я не знаю, сколько они сейчас третье-четвертое место там как-то и делят. Значит, далее есть итальянская фирма а, Камау. Вот, ну, уже дальше начинаются такие некрупные производители. Вот. КАМАО выпускает, ну, если, скажем, ФАНУК, ну, я так могу не точно цифры назвать, но, ну, например, 40-50 наименований роботов, да, то здесь их будет уже, ну, например, там 15, то есть ну, меньше вот. но Интересно будет, мы сегодня подальше посмотрим. Они, например, начали выпускать экзоскелеты промышленные для, применения, вот, для выполнения техно производственных технологических операций. То есть вот такой вот а, шаг в сторону сделали. И также есть некрупные производители, м, ну вот типа фирма Rice э, Германия. А, вот помните, мы говорили про складские а, роботы, вот портальные. Вот, вот здесь как раз пример, это швейцарская фирма Гюдель. А, вот здесь пример портального робота. Вот. И, кстати, этот же вот Гюдель стал теперь, в общем-то, универсальным производителем. Помните, я упоминал про седьмую ось, да, чтобы основание робота имело возможность там плюс-минус 5 метров перемещаться там или 10. Вот. Раньше, ну, производители промышленных роботов сами эти оси производили, но сейчас, в общем, они все берут готовые решения от Гюделя. Вот. Далее идут а, а, тоже несколько производителей, но они, как правило, такую достаточно узкую нишу занимают. Ну вот а, там Kawasaki, по-моему, а, Mitsubishi. То есть а, обычно, вот, это, а, как правило, это сборочные роботы. То есть сборочные, но ну, может быть для выполнения там, операции упаковки. Вот, то есть, как правило, какой-то такой достаточно узкий сегмент они занимают, вот, но благодаря тому, что они не такие знаменитые ну, в мире роботехники, они, да, как правило, немного там подешевле. Значит, теперь что... Да, и еще в последнее время на этот рынок прорвалась а, Корея. Ну вот здесь пример а, Dosan Robotics. Вот, ну, подробнее поговорим про этот тип роботов потом а, коллаборативных. Вот, ну и что а, у нас? Значит, у нас, как я говорил, долгое время выпускались по лицензии авто, Куки на АвтоВАЗе выпускались роботы. Потом они разработали свои, свои модели. Значит, по-моему, у них было 3 или 4 модели. Но то, что им требовалось, вот грузоподъемность, которым им требовалась, по-моему, 100, 150 и, по-моему, 350 килограмм. Вот, причем со мной, вот как бы кто руководил этой разработкой, он делился что это было просто интересно вот для вас как для инженеров вот они когда разрабатывали они должны были сделать патентно чистый экземпляр до чтобы его можно было вот но не вступить в патентные на какие там суды вот и он вот объяснял насколько было трудно что иногда казалось что вот давайте применим вот такое-то решение вот проверяет, а оно уже запатентовано, ну, предположим, там той фирмы или иной формы. И приходилось проектировать, вот как бы не как кажется проще, не как кажется более правильно, но так вот, чтобы это а, патентно честным было. Вот, они эти роботы выпускали, но, к сожалению, вот а, а, nissan Renault когда АвтоВАЗ перекупил, вот им, естественно, производство роботов уже российское было не нужно, и в 2014 году это производство было закрыто. Поэтому на сегодняшний день к сожалению, серийно промышленные роботы в нашей стране, вот серийно, да, то есть не берем какие-то варианты такие полукустарные, серийно в нашей стране роботы не производится. Вот, ну, как бы вот так оно есть. Раз в два года проводится выставка автоматика. Ну, если по-немецки она пишется вот так, если по-английски с буквой С тогда, да, по-другому, это не опечатка. Вот. и эта выставка является а, крупнейшей в области а, промышленной робототехники. Вот, и, ну, вообще, мне кажется, вот у кого возможность есть, конечно, достаточно полезно ее посещать. Вот, ну и вот на основе материалов, которые на этой выставке были, вот я пытался как-то а, скомпоновать вот и, а, ну, сформулировать, какие же тенденции сегодня, да, вот что робототехника промышленная, чем она занимается, ну и в конце как бы сделать вывод вот для нас с вами, как для исследователей, какие перспективы новые открывает. Ну вот тут какая-то статистика, что это вот порядка 900 участников было. Ну здесь список стран которые были представлены ну, наиболее активно в области промышленной робототехники, как вы уже, в принципе, в предыдущей половинке поняли, это работает Япония, Германия, Швейцария, Италия. Ну и также вот сейчас скорее туда подтянулась. Вот. Другие страны тоже есть, но, в общем-то, скажем так, они не, не, не являются законодателями вот в этой области. Да? То есть вот все-таки основные — это вот, вот те... 4, 5, вот. ну вот, к сожалению, российских участников я не видел вообще, вот. ну, наверное, тут вот отражает проблему, которую мы с вами как раз обсудили, вот. по плану было так. Значит, вот как бы три павильона, они показывали чисто робототехнику промышленную, вот эти, да, там, B6, B5, A4, причем разнесены были крупные производители, ну, чтобы они не перегрызлись друг с другом, да, они были по павильонам, там, в одном АББ, в другом, там, Фанук, ну, чтобы не были рядом, вот. И вот отдельный павильон был, он назывался перспективные направления а, промышленной роботехники вот где были университеты научно-исследовательские институты выставлялись то есть вот как бы то что ну скажем так не пошло в широкую серию но то что вот как бы может свое слово сказать вот ну и два павильона это был так больше уже а, автоматизация производства то есть не чисто робототехника Значит, какие вот, а, тут будет сейчас две части. Первое мы поговорим по базовым тенденциям, то есть вообще, вот которые характерны для производителей промышленных роботов. А потом уже на, на примерах отдельных производителей, ну вот какие-то моменты я попытаюсь уточнить, вот что новое я увидел у отдельных уже конкретных производителей. Значит, вот новым. Если помните, мы с вами вчера говорили, что традиционным основным потребителем роботов Промышленных была автомобильная промышленность, и прежде всего это была там операция сварки и такой вот крупногабаритной сборки. Сейчас а, сборка расширилась, и а, появилось достаточно много а, предложений, а, таких технических, по применению роботов для сборки. Ну, прежде всего, это вот микроэлектронная промышленность, да, там вот гаджеты всякие и так далее. Вот. А, к чему это привело? Это привело к такой тенденции к расширению в обе стороны диапазона грузоподъемности. То есть если у нас на протяжении а, как бы многих, ну даже, скажем, двух там, десятков лет, а, фактически диапазон грузоподъемности начинался примерно от 5 килограмм и заканчивался примерно 500 килограмм. То сейчас а, произошло практически у всех, появились роботы, работающие там, от полукилограмма, и у, у многих, ну, у крупных производителей, ну, вот, максимум там вышло на 1700 фанок. Вот, ну, там у Куки-то там на 1000 есть килограмм и так далее. Вот, ну, вот если это, скажем так, оно является такой необщей тенденцией, то вот, вот это практически у всех, вот, снижение... Появление роботов с, ни с низкой грузоподъемностью, но зато вы динамику можете улучшить, да, то есть больше, выше скорость выполнения операции, это произошло, вот видите, вот такого размера робота, то есть достаточно маленький, достаточно компактный, это вот а, такая совершенно новая тенденция. Далее. <клево> Появление новых кинематических схем манипуляторов. но вот а, то, о чем а, Эйдес вы говорили, да, значит, вот а, я так понимаю, что вот и в Казани такие а, роботы а, производят, а, значит, это дельта-схема манипуляторов. Вот они наверху а, вот здесь представлены. А, причем, опять-таки, если, а, когда они впервые появились там, ну, лет 8 назад, они а, были обычно вот у таких вот не крупных производителей, да, то есть вот крупные ну, типа, там, Куков, к этим не занимались, они считали, что это игрушка, вот. то сейчас они у всех появились. Вот. а связано это, конечно, опять-таки, вот с этой операцией сборка, потому что а, вот эти манипуляторы, они довольно-таки высокие скорости перемещения концевой точки дают. Я сейчас в цифрах а, вам точно не скажу, но скорости достаточно высокие, да? вот. и, опять-таки, они хорошо работают с мелкими деталями, вот. поэтому, ну, вот я вижу одна из этих причин, и второе, опять-таки, ну вот тут использовано слово возрождение скаросхемы. мы будем говорить про типовые схемы манипуляторов с вами, как бы, ну, более подробно рассмотрим, но что важно, вот эта скаросхема, она расшифровывается, это, по-моему, selective compliance, то есть избранная податливость. Вот эта схема обеспечивает в разных направлениях, вчера мы это упоминали, различную податливость. Да, вот в этом направлении она более жестко себя ведет, а в этом направлении более податливым. И вот за счет этого такая компоновка, она лучше работает для операции сборки. То есть вот для операции сборки она ну, более предпочтительна. И вот по этой причине, если лет 10 назад роботы в этой компоновке, они выпускались там в 80-е года, потом их не выпускали в АПП. Оп... Ну, Практически вообще, да? И теперь они опять появились, и, и, и достаточно у многих. Вот, ну, я вижу, вот, как бы взаимосвязь именно вот связана с широким применением в составе для выполнения сборки. Вот. Далее. Значит, следующая коллаборативная робототехника. Ну, вы этот термин, конечно, слышали. Вот. Значит, с чем это связано? В общем-то причина в операторе и причина, ну точнее там две линии есть. Сейчас, секунду. Мы с вами вчера говорили, что малые предприятия не могут себе позволить иметь, ну как, им трудно финансово осилить, иметь у себя промышленные роботы, так широко представленные, да, потому что это, а, нужен квалифицированный человек, который умеет их программировать, ну и вторая причина, это вот... Как вы видели на видеозаписях, эти роботы обычно как бы, да, их надо огораживать, то есть это площади дополнительные, вы теряете рабочие площади и так далее. Вот, соответственно, вот это вот направление коллаборативной робототехники. Я сейчас не могу вам сказать, насколько оно будет ну, вот реально эффективно, выстрелит оно или нет, но, по крайней мере, сейчас вот оно ну, модно, скажем так. Да? Значит, оно развивается по двум направлениям. Вот одно направление, оно связано с обеспечением безопасности человека-оператора. То есть цель в том, чтобы человек-оператор мог находиться рядом с промышленным роботом, работающим, и как бы его не надо было как-то отгораживать. Это вот первое направление. Вот. И вот одно из решений, которое вы здесь видите, это э, называется AirSkin. Значит, эта компания выпускает... На много различных моделей, различных производителей, различные модели роботов промышленных, да, на манипуляторы, она на, выпускает такие, знаете, типа чехлов. И эти чехлы э -э, в рабочем состоянии, они надуваются сжатым воздухом. и если И там, видимо, стоит какая-то э -э, система датчиков. И когда вы касаетесь этого чехла там, ну, рукой, локтем, точнее он вас касается, видимо, там происходит резкое изменение давления, и робот останавливается. То есть вот, как бы, вот одна из технологий новых, которая там. Идею поняли, да? Вот. То есть тогда вы можете с ним рядом быть, и если он вас тронет, значит, он тут же как бы, по идее должен остановиться. Ну, понятно, это для определенного диапазона. да? Если робот, конечно, 500 килограммовый он снесет и не заметит это как бы. Вот. И второе направление — это физическое участие оператора в процессе программирования. То есть это та самая линия, вот, о которой мы говорили, преимущество, ну, конкурентная, вот КУК, когда мы говорили а, взаимодействие взаимодействии человека-оператора с роботом. Вот. И если, скажем, на сегодняшний день а, это не система, автоматического программирования, вот оффлайн программирования, да, потому что они достаточно дорогие на самом деле. Вот, Опять-таки малому предприятию ее купить... Э, ну вот я так вспоминаю, значит, это было 90-е годы, вот система Technomatix... По-моему, там вот пакет программирования роботов стоил тогда около 100 тысяч долларов. Это тех долларов, то есть сейчас это, ну, наверное, совершенно какие-то другие цифры. Вот, опять-таки, мало предприятий не может себе позволить вот такую систему, ну, просто взять и купить. Любое, ну, какое-то может, да? но ну, ну, не любое. Вот. поэтому идут, пошли таким путем. Да, и, соответственно, значит, было как, что оператор сидит, программист, робот перемещает с помощью, там, ну, либо джойстика, либо кнопками, и вот эти точки задает. Вот. Поэтому второе направление вот, коллаборативной робототехники связано с тем, что оператор робот вручную ведет. Вот он его берет за руку, да, вот вы видите, а, вот это зеленый это Фунуковский а, вот прям они называют зеленая линейка да, роботов. Вот, и вы видите такой вот типа штурвальчик у него. И серенький, да, и видите, на нем черная кнопка. То есть, если вы подойдете и возьмете эту кнопку. Вот, там стоят силомоментные датчики, и как только вы потянете штурвал на себя или вверх, или вниз, или будете разворачивать, робот послушно, значит, привода будут позволять вам это сделать. Вы довели до нужной точки, нажали другую кнопку, что эту точку надо запомнить, да, перешли в другую точку, запомнили следующую точку и так далее, и так далее. То есть это вот второе направление по коллаборативной роботехнике. Понятно? И оно действительно у многих реализовано, то есть это как бы не кто-то один. Далее, вот то, что мы с вами затрагивали, это вот вопрос базирования манипуляторов. То есть если... Ну вот, когда мы в 2006 году совместный центр с одной из фирм открывали, вот в университете, где я преподаю, то есть у них были жесткие требования. Там прям вот толщина бетонного пола, Толщина шпилек, которым а, должны пройти насквозь, и робот надо прикрепить, значит, снизу там закрепить эти шпильки, колить этот шпилек и так далее, да? Без этого они говорили, гарантии у вас никакой на робота не будет. Вот. Сейчас ситуация изменилась. Опять-таки для того, а, для автомобильного завода у них это полностью подходило, да? Потому что автомобильный завод, ну как сборочное производство работает? Вот берут модель, ее планируют выпускать, ну, например, в течение пяти лет, так? Соответственно, ставят вот эту линию производственную. Пять лет модель провопускали, перед запуском новой модели всю линию снимают, ставят как бы полностью новую. Да? Потому что ну роботы, они в принципе, ну, как сказать, малообслуживаемые. Да? Там их обслуживать ну, там раз в 20 тысяч часов надо. То есть там обслуживания очень мало. Вот. Для автомобильного предприятия это подходит. Для малого предприятия он сегодня это выпускает, завтра это, да, и каждый раз там вот эти вот дырки ну, каждый месяц сверлить это не, нет смысла. Вот. Поэтому, опять-таки, совершенно новым явлением вот, ну, было это выпуск либо на вообще подвижном основании, когда на тележке он перемещается, либо. Он может переместиться на тележке, но потом выставляются дополнительные упоры, и как бы он выполняет операцию, а потом вы можете перевести его в походное положение, и опять передвинуть. Но дальше вы понимаете, что тут возникает специфика, а если у вас контактная операция, да, как, а как точность обеспечить, а если у вас силы резания, то есть он не отъедет в другую сторону, то здесь вот как бы, ну, достаточно такой э интересное, перспективное направление исследований, на мой взгляд. Далее, опять-таки, вот в рамках того, что новые, почему я отмечаю, как бы потому что, ну, вот она видна, эта взаимосвязь, да, в рамках вот этих новых применений. Если 10 лет назад вы приходили на подобную выставку, и там в основном были сварочные клещи, да, то есть вот и схваты. Все. Сейчас появились очень широкий спектр различных, помимо вот чисто схватов, вот, ну и клещи тоже есть. Ну вот, например, здесь представлено устройство для а, закручивания там, ви винтов и гаек. Вот, да? а здесь вы видите ну, схват такой, ну уж пятипальцевая рука. Ну, конечно, пятипальцевая рука — это такой уже вот как бы взгляд завтра, вот, но, но в принципе а, номенклатура устройств вот, а, для взаимодействия с объектами обработки она значительно расширилась, опять-таки в силу того, что применение больше стало. По системам технического зрения да, или машинное зрение, я не знаю, какой вы термин используете, значит а, ситуация тоже очень сильно изменилась. А, раньше техническое зрение ну, было, скажем так, дорогая игрушка. Вот, и она применялась а, либо для распознавания типов деталей, да, ну вот идут детали по конвейру, вот понять, какие, ну, может быть, как лежат. Да? И самый такой продвинутый, я видел, это вот детали лежат в навал, но опять-таки вот понять, как, что лежит, чтобы его взять. То есть, все-таки, это э, местоположение и тип детали. <coughs> На сегодня появился принципиально новый э, подход. На сегодня техническое зрение предлагают применять уже в качестве измерительного инструмента. То есть вот а, здесь это представлено, это фанук, по-моему, значит, они, вы видите, с помощью камер проводят инспекцию качества сварки авто, а, корпуса автомобиля, то есть какие зазоры, какие там перекосы и так далее. Вот, а, причем, что интересно, что, ну вот дальше, когда мы производителям пойдем, уже появились... А те, кто никогда не занимались робототехникой и не занимались вот промышленной автоматизацией в таком ключе, например, фирма Nikon, вы знаете, ну фотоаппараты выпускает, да, у нее был большой стенд, посвященный системе технического зрения для роботов, вот. И соответственно, если помните, я вчера говорил, что обычно производитель роботов только вот робот состоит там манипулятор с управления, продавал. Да? Вот сейчас уже и производители промышленных роботов стараются, ну не стараются, но зачастую в комплекте предлагают уже встроенную систему а, технического зрения. Это вот тоже как бы новая тенденция, которой а, раньше не было. Далее, экзоскелеты. Значит, а, ну вот я, в принципе, упоминал об этом. А, значит, если, ну и, там пять лет назад еще экзоскелет, это была ну, такая исследовательская экзотика, вот, то на сегодня экзоскелеты уже производится серийно, причем, что интересно, они стали производиться и производителями роботов, ну вот, в том числе вот фирмы а, КАМАУ. Вот. Причем они там разных типов есть, вот, и активные, и пассивные, и, ну вот как... А Основная область применения а, это позиционирует сборка крупных, а, помощь сборки крупных узлов, ну, в том числе вот автомобилей. Потому что, ну, вы знаете, они 50 килограмм могут весить и так далее. Далее. А, следующая тенденция это довольно-таки широкое распространение промышленных мобильных роботов. Или вот, ну, то, что раньше Робокара называлась. Вот, причем они появились как у производителей ну, манипуляционных роботов, так и отдельные, ну, вот наверху, например, стали, появились компании, которые разработчики, которые специализируются только на производстве таких робокаров. Вот. Ну, как правило, по кинематической схеме, как правило, это шестиколесная схема, Тут вот из-за света не так хорошо видно, то есть, ну, в принципе, можно увидеть. Спереди, сзади это вот как бы по колесу, чтобы он не опрокидывался, и в центре это ведущие колеса, ну и, соответственно, они же там по танку могут поворачивать. Вот. Ну и, как мы говорили, что некоторые бакары оснащены манипуляторами. Совершенно новой тенденции явилась... Не берусь комментировать, насколько это а, как бы сработает. Да? Это появление, а, как, как бы экономисты сказали, низкоценового сегмента робототехники. То есть, если такой типовой робот а, стоит примерно, ну вот если в евро, да, это, там от 1000, от 25, и там уходит где-то там ну, до, до 60-70, да. И, Uh, опять-таки видимо вот в рамках вот этой тенденции помощи uh, проникновения на uh, рынок малых предприятий значит появился такой производитель вот и гос и вот вы видите они говорят что uh, стоимость начинается там от 5000 ну по моему у них даже за 4000 что-то есть вот uh, за счет чего они добиваются у них идет упрощенная механическая часть да? То есть вот, э, ну, мы будем с вами говорить о том, что как бы, это, это общая тенденция упрощения механики и компенсации этого упрощения за счет э, интеллектуальной части, за счет э, более таких продвинутых алгоритмов управления. Вот. Соответственно, у них это выглядит, ну, там будет потом отдельный слайд по этой компании, ну, в общем-то выглядит как лего-конструктор внешне, но они утверждают, что работают. Правда, мы не знаем с вами, а как долго это сможет и безотказно работать, да? потому что если традиционный робот, мы понимаем, что это вот 5 лет, 365 дней в году, 24 часа в сутки он будет работать, вот здесь непонятно. То есть все-таки, ну не факт, это новая тенденция, ее вот как бы, ну, опытом не проверено. Но, тем не менее, вот это направление есть, оно, ну, и оно, тоже с научной точки зрения, если такой практической предоставляет определенный интерес. Далее. Это появление двуманипуляторных компоновок роботов. То есть, опять-таки, когда-то они, ну там лет пять назад это было экзотикой, но сейчас вы видите уже вот это вот АББ, это сейчас не помню производитель какой, вот они, это Пильт, что ли? Вот, значит, они изготавливают два манипулятора сразу, вот, и вы понимаете, что, ну, например, для той же операции сборки это уже дает определенные преимущества. Следующее. Это применение силомоментного отчисления. Значит, по силомоментному отчислению, то есть ну, мы о нем раньше знали, да, и ну, были какие-то работы этому посвящены. Но, опять-таки, оно не применялось серийно. То есть ну, это было, ну, опять достаточно экзотичным направлением. Вот. Сейчас оно применяется в, прежде всего в вот, составе коллаборативных роботов. И также вот, было несколько применений. Это идентификация деталей путем взвешивания. Да? То есть вот, робот, а, даже, по-моему, там было, что он берет заготовку, перенося ее в станок, он определяет ее вес, и уже там ну, могут какие-то поправки, например, в технологическую карту обработки вноситься. Да? Или при сортировке, исходя из веса, он раскладывает соответствующие позиции, ну, исходя вот из веса детали. Значит, Следующее направление — это... Индустрия 4.0, да, вы знаете, это вот концепция, которая, ну, компанией Bosch была предложена. Вот сейчас она такое, ну, достаточно, скажем так, модной, вот является. Значит, как это отразилось на промышленной роботехнике? Значит, прежде всего, это широкое развитие алгоритмов адаптации. Да? То есть, например, подвес детали, под тип переносимой детали. Далее, это развитие систем дистанционной диагностики. То есть, если у вас робот выходит из строя, то и а, внутри предприятия вы можете получить информацию достаточно подробную, ну вот как здесь, например, да. вот здесь вы видите, значит, вот по какому-то из роботов здесь написано, там количество сбоев, количество предупреждений, там количество отработанных часов и так далее. То есть вообще вот, а, ну вот эти идеи индустрии 4.0 — это вот как бы такая сквозная информационный обмен, что там директор предприятия может там в любой... Ну, одно из направлений, да, вот эта концепция, он может в любой момент понять, что у него где происходит. Вот. И... А на верхнем стенде вы видите... А, значит, это на базе уже, вот, обычного планшета, там, а, программа под Android, в которой вы можете робот программировать и управлять. Вот, а, соответственно, это... Так, это мы сказали. Вот, ну и дальше, я сейчас об этом не очень готов говорить, значит, там, как бы, начали пропагандировать новый, вот, стандарт а, шины информационного обмена, вот, OPC UA. Вот, ну, пока не готов, как бы. какие-то комментарии дать. Ну, теперь давайте по конкретным вот а, производителям, кто что нового такого интересного представил. Значит, а, ну вот фирма Ескава с роботом Мотаман. А, значит, что вот нового было? Ну вот помимо того, что тоже робот а, низкой грозоподъемности, вот здесь вот представлена совершенно новая нетрадиционная компоновка четвертой, пятой, шестой осей. Да? Вот если традиционно, то есть вот обычно компоновка была всегда такая, да? вот четвертая ось была вот, вот такая, да? вот это была пятая, и шестая вот такая. Да? И практически ну, в 95% роботов это было всегда вот так, ну в масштабе в каком-то. Вот. То здесь вы видите, оно кардинально изменилось. Вот. И что за этим стоит вот, с точки зрения там, удобства изготовления, да, там, эффективности, не могу сказать. Вот. Но вот, тем не менее, вот эта вот новая тенденция, она действительно у нескольких производителей была видна. Значит Дальше вот, у той же Ескавы, но не в составе роботов, а отдельно вот, в составе мехатронных приводов, эм, значит, они стали развивать систему приводов без наличия датчиков, вот, встроенных а, датчиков положения обратной связи. Да, то есть контр... просто за счет вот, а, а, контроля электрических параметров, да, там, тока напряжения, они пытаются отслеживать вот, состояние привода. Это вот новая тенденция. Ну, а, достаточно интересно. Значит, Далее. Ну, вот здесь вы видите пример вот такой передвижной а, системы, обучающей ESCV вот, Academy. А, ну, Новое предпрограммирование, да. Вот а, то, что я упоминал уже. А, фирма Nikon, да, которая всегда ну, занималась чисто вопросами оптики, значит, она а, разработала оптическую систему, а, ставит ее на манипулятор робота, и вот по их утверждению, а, значит, какой Я думаю, что, конечно, это не для любого измеряемой детали, но вот для каких-то приложений, Соответственно, в 6 раз быстрее система проводит измерения, чем э, стандартная контрольно-измерительная машина. Да? И мы понимаем с вами, держим в уме, что, помимо всего прочего, э, что это быстрее, это еще как бы контрольно-измерительная машина, ее больше ни для чего другого применять нельзя. Да? Это, в принципе, ну, теоретически можно. Далее, значит, интересное было, вот видите, опять-таки, все время поиск применений новых. Это крупный производитель приводов, это в по-моему, Maxon Drives. Значит, они отдельно представили серию приводов, особенностью которой является их возможность подвергать высоким температурам. А, и сделано это, позиционируется это не ради высоких температур, а для медицинских применений. Для того, чтобы вы могли их в стерилизатор засунуть и там нагреть, до, например, 150-140 градусов. Вот. Далее. Ну, в принципе, то, что я уже упомянул, что вот, а, швейцарская фирма Гюдл, она стала основным производителем вот, а, седьмой оси и продолжает выпускать, как и раньше, широкий спектр портальных роботов. Фирма АББ. Значит, вот здесь справа вверху представлен робот специально для работы в литийном производстве. Да? То есть защита от а, вот этих... А, Частиц пыли вредной, да, от агрессивных паров, э, защита от высоких температур. Вот. А слева внизу э, какой-то у них покрасочный пистолет, вот, который имеет э, специальные датчики, вот, регулирующие э, подачу краски, по их утверждению, что он очень эффективно экономит краску. Да, вот, э, более эффективным является операция покраски. Далее, Фанук. Основным у них было как бы, представлением. Это робот грузоподъемностью 1700 кг. Вот вы его справа вверху видите. Видите, он целиком автомобиль легковой поднял. Вот. Ну, понятно, что, как бы, наверное, какой-то самоцели поднимать автомобиль у него нет, но как бы, это вот, как такой вот предмет шоу. Он, конечно, на выставке эффективно выглядит. Вот. Ну и помимо этого, это... А, вот, как я уже упомянул, а в средней грузоподъемности, а, значит, по-моему, там, ну, я не помню сейчас, от 5 и, по до 35 килограмм, вот, вот они выпускают какие-то стандартные роботы, и вот в рамках, в смысле, они выпускают большой линейке, а вот в диапазоне от 5 до 10 а, все эти роботы имеют вариант ну, так называемого зеленого исполнения, то есть коллаборативного исполнения, да, что вот он имеет вы можете, вот вы видите, как раз процесс управления, управлять вот вручную во время работы. А, ну вот тоже пример дельта-манипулятора, дельта-конфигурации манипулятора. Delta манипулятора. Вот, причем а, традиционно этот вот Mojotronic, он никогда не занимался робототехникой, он а, всегда, он вообще специализируется по оборудованию для пищевой промышленности. И вот он, видимо, понял, что здесь какая-то ниша недозанятая. И вот вы видите значит, широкий тип роботов дельта-типа для работы в пищевой мясной промышленности. И вот видно по внешнему виду, что это мыть можно, чистить. Кука. Что интересного здесь было? А, ну вот у вас есть в лаборатории а, Кука-Ива робот, да, ну тоже коллаборативный. Значит, они сейчас ему на смену готовят новый а, робот, вот он у нас будет называться вот, вот так вот, робот Easy, Кукаизи. Вот, а, ну в принципе идеи а, так более-менее те же. Вот, а, ну правда, они говорят, что не раньше там, следующего года, где-то конца следующего года он выйдет а, в производство. Вот. Программное обеспечение, вот тоже они уже имеют встраивание а, этого программного обеспечения в, а, вот в концепцию индустрии 4.0. А, новый пульт программирования, который отличается от тот вот, с, ну, кто из вас программировал эти роботы, вы знаете, вот как они выглядят. Значит, а, он такой более, ну, более планшета похоже, да, И вот, как я говорил, там специально, чтобы левша мог работать. Ну, я не знаю вообще процент левшей сколько в производстве, вот, но тем не менее. Вот. Это вот пример робота для работы на складе Робокара. Вот. Это вы видите, робот ну, как бы имитирует заправку электромобиля, да, что вот он ставил заправочный пистолет, и значит, идет заправка, зарядка электромобиля. Вот. Ну и также новое направление, вот они обозначили, это создание сервисных роботов для использования дома. Ну вот один из корейских производителей, в принципе их так несколько, но вот один из крупных. Значит это вот опять-таки коллаборативные роботы, они прямо вот эту серию назвали Кобот. Инспекция корпуса автомобиля роботом, вот с системы технического зрения, и знаете вот такая лазерная подсветка, да, ну чтобы как бы трехмерность дать. Дальше и тоже применение вот как раз автоматическое взвешивание заготовки при загрузке в станок для последующей механообработки. Камау, экзоскелет, ну вот здесь он более крупновиден, да, вот правда я, честно скажу, не уточнил, сколько часов вот без подзарядки он может работать, но вот, вот так это выглядит, в общем, достаточно компактно. Вот, и появилась, у них раньше этого не было, целая линейка роботов мобильных для промышленных применений, вот серии Agile. Как я упомянул, принципиально новый производитель мобильных а, промышленных роботов, это из Дании, как ни странно, эта компания, ведь называется МИР, но расшифровывается как мобильные промышленные роботы. Вот, а, значит, целый спектр роботов, причем, вы видите, они уже сразу ориентируются под а, переносимые, то есть вот это, например, а, ну как а, вильный погрузчик, как это называется, да, вот, то есть вот сразу палету он сконструирован так, чтобы он мог палету поднимать, перемещать. Вот, а, а там, с а, вот коробки там другой какой-то стандарт. А такие вещи есть, сам гружу, сам вожу называется, грузовичок. Ну да, ну, ну там-то сам возишь, а тут, по идее, он должен возить. Да, да, вы правы. Вот. И вот так выглядят вот те роботы, которые там, ну, вроде они от 4000 евро, вот, а, начинается их стоимость, вот можете посмотреть. А, конечно, ну, честно скажу, со стороны выглядит это не очень серьезно, вот, но с другой стороны, может быть, в этом вот есть какая-то своя сермяжное право, что как-то дешево, сердито, да, и если это хотя бы год отработает, то, может быть, для какого-то предприятия, это и подойдет, да? Или хотя бы, как знаете, вариант такой прототипа, опробовать, а что выйдет, вот, выиграет ли предприятие, если вот на базе дешевого робота попробовать, и если выйдет, тогда уже как бы, ну, более такой продвинутый вариант а, запустить, ну, купить уже такой более а, серьезный. Вот, причем вы видите, там и совсем маленькие роботы у них, и такие вот а, слева покрупнее, и тоже на базе дельта конфигурации. Uh, тоже новым... ну вот для меня, по крайней мере, было, uh, вы, ну, кто из вас уже программировал робота, вы знаете, есть вот это Robotics Operating System ROS. Вот, mm, эта операционная система традиционно применялась для роботов uh, мобильных, вот, но сейчас внутри нее появилось uh, ответвление, которое называется ROS Industrial, вот, которое уже как раз... Uh, призванный для обеспечения поддержки промышленных приложений. Вот. А мы с вами говорили, что в промышленности вот вопрос там реального времени, вот это все гораздо более жестко. Да? Вот. Поэтому а, это совершенно новое явление. Перспективу сейчас вот как бы не берусь его оценить, да, потому что, конечно, у производителей непосредственно роботов, у крупных, у них достаточно все это отработано, они много времени тратят на отладку программного обеспечения, вы знаете, что рост там другой принцип, да? это как принцип такой открытый разработчиков. Вот. поэтому, конечно, если а, в случае, когда вы покупаете от стандартного производителя промышленный робот, и он а, что-то происходит, а, по а, робот ломается и выясняется, что это программное обеспечение, понятно, значит, производитель вам компенсирует убытки. Вот в вот случае, если там будет стоять рост, непонятно, кто будет эти убытки компенсировать тогда. Ну и вот здесь я попытался сформулировать, а что же нам это дает. То есть вот нам с вами как ну, разработчикам, да, вот э, в области науки, да, вот не прикладной области, чисто утилитарной, да, вот в области научной, вот какие такие, ну, интересные перспективы вот, для исследований, может быть, кто-то из вас э, какие-то из этих идей вот, попытается у себя в дипломных работах, может быть, кто-то в кандидатских решить, значит, э, ну, прежде всего, вот поскольку появились эти новые конфигурации, да, Конечно, достаточно такой интересным является моделирование их динамики и кинематики, потому что если вот манипуляторы стандарты антропоморфные, они, в общем-то, ну и в 90-е, 80-е были промоделированы, перемоделированы, вот, то есть там более-менее все понятно, то вот в этих пока моделей мало, да, и, в общем, это достаточно интересное направление. Значит, далее, это моделирование различных технологических операций. А, включая а, те операции, которые выполняют мобильные технологические роботы. Да? А, моделирование контактного взаимодействия между двумя роботами. Да? Потому что, вы помните, мы вчера говорили, что если там сила реза не слишком... А, если робот вы перегрузите, он может там, устойчивость, систему управления потерять и так далее. Вот, поэтому это ну, достаточно такое вот, а, интересное направление. Далее, это оптимизация движения роботов по различным технологическим и вспомогательным критериям. Ну, мы об этом как-то, наверное, еще будем общаться. Изучение эргономических свойств рабочих пространства манипуляторов, вот, включая общее рабочее пространство, вот то, что вчера мы 50 килограмм поднимали, да, нескольких роботов и мобильные технологические роботы. Формирование законов управления для роботов, выполняющих с одной стороны технологические операции, а, то есть которые требуют, ну, как правило, более высокой точности, но, с другой стороны, не имеющих жесткие базирования да, или которые вообще на подвижном основании находятся, то есть там, вот как бы, да, чтобы он там в сторону просто не отъехал. Применение оптических систем технического зрения для измерения параметров сложных объектов, включая динамические измерения. Ну и а, такой вот как бы, а, еще одно направление — это применение манипуляторов высокой ст степени податливости да, то есть, э, мы, а что, если мы применим как бы, более простые материалы в составе манипуляторов? Да? Мы знаем, он будет не такой жесткий, он будет податливый. Но мы же можем знать, насколько он будет податливый, да, и какие-то ну, меры соответственно, предпринять. Вот, включая, но ну, особо интересно, это случаи переменных податливости звеньев. Да? То есть мы знаем, что некоторые материалы там, под воздействием электрического тока ну, э, они могут менять э, свои свойства.